I think the girls with their Всем здорово, ну что, продолжаем наш трэш в чат рулетки. Решил я сегодня стать продюсером. Многие на это ведутся, но бывают уникальные, конечно, случаи. А, в общем, вчера нас вечером я еще зашел потрошивал, полыбался реально многие это, на это повелись и сегодня я решил заснять такой видос сделать выборку, некоторые смешные моменты, в общем все как всегда, пишите комменты ставьте лайки, по максималке делайте репосты чтобы это видео продвигалось и дальше-дальше я постараюсь для вас снимать более топовый контент. К сожалению, тяжело, я уже говорил не один раз, найти каких-то интересных собеседников, но я стараюсь вам делать это каждый день. Можно, конечно, выборку и делать за неделю, но я стараюсь каждый день фаниться, заходить. Надеюсь, вам этот видос тоже понравится, потому что есть уникальные просто люди. В общем, Украина мои таланты. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем приятного просмотра. Ечкин, Матушка, не дай Боже выстрими, а я вас убью. Господи, ой, не можу приключить. О, здрасте. Мы это что звукозаписывающая комната? Да, продюсер. Ну, продюсер, а можно да. вам? Да, да мне нам... модель модели, мне нужен продюсер Нет, так я только певец принимаю, спой что-то. Я а, а, не умею сейчас. <серкш> я, <серкш> у меня был один опыт, и там где очень сделали очень много австотюна, это было ужасно. Сейчас <серкш> а, ау выкатываешься со жворо, <серкш> ау, знаете, я просто пела для школьного. <серкш> я, я только песни у Меджона знаю. Меджона знаете такого? Нет, нет. Не, не знаете. <серкш> Там а вы можете рассказать что-то про вашу работу? Просто реально интересно послушать. Какая она душная. <свят> <свят> да, просто записываю интересных людей. А вы не Что? Звезды были какие-то. Да вот я же говорю, Миджон. А, это кто? Но он сейчас в топе. Это так самый кто? топовый. Это дол дал, дал дома? Нет? да да да, дол дол дол дол дол дол дол дол дол дол дол дол дол Ну да. А, а или нет, или нет. А мы, а нет. Ну короче, мы загуглим потом. А это все, кто у вас были? Нет, Киркоров тоже. Чего? В Украине. Но они же раз. Какая разница, откуда производили этих? Я просто в Украине их продвигаю. Ого, прикольно. Ну, Удачи вам в этом. Спасибо и вам. Да, спасибо. О, oh, ты ютубер, стой, ты ютубер, да? Да, ютубер, стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой, прям. Да я вроде никуда не иду. Давай, давай, качайся. Ну ладно, как хочешь. Ладно, плечи уже проехали. Закручивай больше. Это ютубер, да? Не, я продюсер. А, -а, -а блин. Ну ладно. О, блин. Я ж уже не первую минуту. А У тебя по минутам тренировки? Что? У тебя по минутам тренировки? Нет, я имею в виду, что не только начал. Ну, красава, красава. Что <мех> <мех> <гас> <гас> там? Картошку купаем? <гас> да, за шо <гас> Давай. <гас> <гас> давай, <гас> давай концерт. Да, по. Добрый. Поев спасибо кто там поив, давай начинай продюсер в здании Какой? а давай без музыки лабай Просто без музыки. Ну ладно. Красава. <смех> Почекай, что вот я такие отмечу. Давай. Сейчас. Молодец. Будут люди. И сразу, и сразу Давай, мачай, мачай. Красава. Красава. Музыкантам привет. Не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хочешь и билет. Свайми-мим, па-па, сделала больно покинула чат, вокруг тебя много, нормально девчат, чат, а я сделала больно и покинула чат, чат, чат, чат, чат, чат, чат, чат, Ангел дома. Все О, сейчас давай, мочи. Красота. все без тебя не так. Лечит тебе, словно комета, и даже поддула пистолета. Я найду тебя, я. я найду тебя, я ведь без тебя дико-мета. Подойдите комета, я знаю вам о том, будет наша эта лета, ведь ты моя ля, ведь ты моя ля. Савчик. Давай начинаем. Что начинает? Не знаю, чем ты такой занимаешься. Меня, короче я понял да. привет здорово как тебя звать зовут дура пирасов Пидорас, переключайся Ha ha ha.